подвешено 7 шариков вот один отведу что произойдет отскакивает один шарик если мы отведем два шарика ну, как вы догадываетесь как вы догадываетесь отскочит также два шарика ну, можно придумывать более интересные комбинации вот ну, три. Еще. Да. Посмотрите, что Ну этот концерт можно продолжать в этом смысле, но обращает на себя внимание следующее. Вот самый идеальный – это первый удар. Первый. Что тут происходит? Происходит передача, поскольку массы шариков одинаковы то импульс передается от одного шарика к другому, при этом предыдущий останавливается. Поэтому производит передача вот импульса по существу последнему шарику. Это первое. Значит, то постепенно эта система раскачивается. То есть говорит о несовершенстве этих ударов. И система раскачивается, в итоге относительное движение прекращается, и в конце концов... Эм, это все колеблется вот так вот, как единое целое. Ну, это вот настоящая механика. Как со всеми ее сложностями, со всеми ее проблемами. Ну, а тут еще один такой вот опыт. Ну, можно просто посмотреть, как сталкиваются легкие и тяжелые шарики. Ну, вот они, такие вот удары, тут многообразие всевозможных задачек, которые можно было бы придумать. И решать на эту тему.